Всем привет! Сегодня э, попробуем написать небольшой веб-сервер э, незащищенное соединение обычное соединение короче веб-сервер на языке C то есть это как бы просто для образовательных ну понятное дело канал образовательный и это как бы здесь он понятное дело будет неполноценный этот веб-сервер, но тем, кто не знал, как оно работает, возможно, узнает, то есть, как в общих чертах работает, что такое веб-сервер ну, на самом низком уровне. Ну и просто тем, тем кто был незнаком с э, сокетами, немного познакомиться, потому что я их обходил, ну, как обходил, руки не доходили до сокетов. Потому что какой-то сложной темы Ну как бы это не такая сложная тема С ними нужно взять и поработать Все всегда упирается в архитектуру Как это все написать Как обрабатывать сообщения Которые приходят по сети И так далее и тому подобное А это такой будет простейший сервер Который можно даже дома запустить Может быть у кого-то есть Ардуино С Ethernet модулем то вполне себе будет работать Ну тот сервер, который мы напишем То есть в самом-самом простейшем случае Он будет способен принимать сообщения Ну, пакеты и отправлять И это будет возможно делать с браузера Итак, ну, немного еще очень и очень немного познакомимся с HTTP, а в частности с, с одним заголовком, то есть с одним пакетом с заголовком GET. Ну, если можно так выразиться. Короче, короче, короче, приступим. Это я буду делать в Linux, но в Windows там очень мало надо будет сделать изменений и этот веб-сервер тоже будет работать. То есть одним из наиболее общих интерфейсов для доступа к транспортным протоколам является сокеты Беркли или еще называются B BSD сокеты. То есть они получили свое имя от разновидности Unix Berkeley Software Distribution, где они были впервые реализованы. Ну и дальше для краткости в основном они называются просто сокетами. Ну и с чего мы начнем? Ну, первым делом нам нужно подключать всякие там заголовочные файлы. Ну, в Linux, в Unix, сами сокеты, функции по работе с сокетами описываются вот здесь. Socket. В Windows это, по-моему, WinSocket или WinSock. Ну, я же говорю, это не проблема. Так, дальше, дальше, я сразу подключу еще набор, еще некоторые заголовочные файлы. Вот этот, какой еще нам надо? std его есть, а stdlib надо. stdlib uh, time time time надо не надо. Ладно, если понадобится, то то напишем. Итак, первым делом нам нужно получить сокет. Э, ну, смотрите, как оно э, вкратце выглядит. Э, выглядит. Давайте. Клиент. Что э, у клиента? Даже давайте я вот так вот сделаю: Стр краткая структура клиента. Э, он создает сокет. Вот так вот сокет. Дальше. Функции. Это я просто по функциям напишу, а дальше на там что это за проблемы, а дальше разберетесь и надо. Как выглядит клиент? Вот так вот создается, сокет, потом вызывается функция bind, потом connect, потом потом потом, наверное, это надо вот так вот разделить. То есть как бы в этой табличке что может делать? Может делать клиент в write. Read. так давайте я, это, наверное, напишу поставлю на паузу сейчас это краткую структуру напишу и потом вам покажу Итак, вот вкратце вкратце вот клиент то есть это все системные вызовы это функции api так сказать и сокет бинт бинт обязателен или не обязательно вот эти вот знаки вопроса то есть не обязательно на стороне клиента делать бинт что такое бинт узнаете Дальше connect, потом, когда соединение произошло, вот связки вот таких вот функций можно использовать. Write read, send request, send to recu from, write where, ну и так далее. Сервер. У сервера socket, bind, listen, bind здесь обязательно, accept и опять-таки вот связки этих функций. То есть, когда происходит соединение, клиент и сервер общаются друг с другом с помощью вот таких вот функций. Ну и close. Закрывает сокет э, Закрывает сокет Итак, теперь Теперь, теперь, что такое сокет Ну, сокет это некий такой э, Идентификатор Числовой, который хранит э, Ну, дескриптор, что ли а, а по этому дескриптору Система уже знает э, чё, э, куда, откуда Слушать пакеты Ну, это уже низкий уровень, нам низкий уровень не надо для начала давайте посмотрим вот здесь. Здесь надо создать сокет. А, не, мы сервер делаем. Вот сокет. Значит, надо вызвать функцию, функцию, которая системную функцию, которая нам создаст сокет. Ну, напишем для этого. Будет для нас вот int и будет create сокет функция, которая будет создавать сокет. На вход она будет принимать порт потому что нам нужно еще обязательно на каком-то порте, так, define сервер, порт. И давайте это будет по поводу портов. Порты очень много портов зарезервированы. Ну как много? Они зарезервированы. И там всякие типа 80 создать или 8080 не получится, потому что они зарезервированы системой. О зарезервированных портах можете в интернете найти таблички, но там после какого-то значения уже порты в свободном доступе. Это порт это будет порт соединения, потому что у нас будет IP. И на этом IP множество портов будут по этим портам с с компьютером то есть компьютер а, посредством этих портов имеет связь а, там с внешним миром или с внешними службами а, такими как вот http https ну это расширение http там по моему порт один и тот же а, дальше там всякие SSL -и, SSH и там telnet -и, и так далее и тому подобное то есть об этом почитать но я решил я выбрал порт 8000 а, ну он свободен он свободен для... Он, он никем, короче, не зарезервирован. Если же вы хотите занять 80-й порт, то вам нужно остановить службы веб-сервисов на своем компьютере. Потому что так у вас не получится. Порт уже занят. Короче, идем. Нам нужно создать сокет. Куда мы будем передавать порт? Ну вот, давайте внизу сразу и сделаем реализацию этой функции. APS аргумент pointer str port здесь сразу return 0 сделаем и э, как нам создать э, наш сокет ну в первую очередь объявляем перемену int сок дальше дальше есть такая структура struct э, а ДДР Инфо. Так, сейчас. Дальше, дальше, дальше, дальше нам надо Сервер Инфо. Сервер Инфо. Сейчас вы увидите, что это такое. Так, и надо, надо нам еще. Просто вот такой P, pointer. Временная будет переменная. А, дальше, дальше, дальше, дальше. А, дальше выделим память. Точнее, очистим M.set. И очистим. Ну, забьем а, все нулями. А, вот этот вот объект. Так, возьмем адресочек. Забьем все нулями. Size... Oh. И size of, Ну, можно вот так. Дальше. Теперь, что такое ADDR Info? Ну, здесь непосредственно у нас э, хранится информация. Э, так, кстати, для этого надо подключить еще один хидер. Include, по-моему, DB, да. Так. вот здесь хранится вся информация о адресе, то есть этот адрес нужен для сокета то есть этот адрес содержит ну информацию ну всю короче нужную информацию для того чтобы можно было создать сокет и его использовать то есть там хранится такая информация как тип сокета IP где не помню на самом деле Поэтому, поэтому не помню и все. Но давайте сначала заполним. Заполним самой нужной информации. Первое. Первое это AI-Family. и AI family это у нас, это у нас ну, тип нашего адреса. То есть это семейство протоколов. И поэтому главным образом использованный тип адреса. То есть и определены константы. А в данном случае я я запишу сюда вот такую константу. А, так, и это у нас будет а, f un spec. Это означает, что а, неважно а, какой, ну вот здесь в константах можно посмотреть вообще все виды, все виды. Этих констант Так вот, AF Unspec э, Указывает то, что неважно, Какой у меня IP будет IP4 или IP6 Ну, версии 4 или Версии 6 Что такое IPv4 и IPv6 Почитайте для э, Общей информации IPv4 Or IPv6 Дальше Дальше мне нужно э, указать тип сокета. Hints и пишем AI type. И Sock type у нас равно сок... Sock... где тут вот он. Сок stream. Что это такое сок stream? Это ну, TCP stream socket Протокол у нас будет TCP IP. То есть, это не один протокол, это два протокола объединенных. Потому что есть один TCP и есть второй IP. Ну, сокет работает по протоколу, ну, не только TCP IP, там еще может быть UDP, ну, и еще там всякие вариации. Дальше. А, дальше есть еще вот такой параметр, а, hints.ai.flux. И я его выставляю в вот это, и Passive. Это означает, что э, мой IP-адрес, э, чтобы заполнялся за меня. Чтобы я сам не заполнял. А, то есть, ну где-то вот так. Теперь идем дальше. Теперь нам нужно э, вызвать функцию getADDRinfo. А, да, кстати, давайте я тут еще переменную такую введу. Result result или даже давайте ее не, перед непосредственным ее использованием вот так это result и если result равно get addr info ну сюда передадим сюда порт APSTR. порт сюда нашу структуру наш объект уже заполненный то есть объект типа структуры, вот такой addr.info, info, мы его уже заполнили. И это э, выходящий параметр, это будет э, сервер info. Это вот это будет заполняться. Это уже мы заполнили, мы указали нужное на флаги для создания сокета и указали э, порт. Почему ну э, и может ли здесь быть не ну, об этом также рекомендую почитать. в справке если не равно нулю вот так хотя давайте не будем увлекаться этим давайте сразу сразу сразу я вот здесь сделаю чтобы проще было читать так дальше если r не равно нулю то мы можем э, работать дальше так э, Точнее, если не равно нулю, то тогда у нас ошибка. Return-1. Но в этом случае мы получаем а, какую-то информацию об адресах. То есть а, эта функция getAdderInfo, она заменяет... Раньше были функции тем, кто знаком с сокетами. GetHostByName. Мы получали имя нашего хоста, где а, запускается сервер. Там еще какая-то информация, уже толком не помню. А, толком не помню. Ну, нет, давайте, наверное, еще... Консоль стдр, э, стдр, а напишем, что э, error и, и, и просто вот так вот укажем, что в этой функции, после этой функции. Так, дальше получили нужную информацию то есть я в это все углубляться не буду потому что нету времени ну и с тем как я это все рассказываю это может затянуться на очень долго дальше теперь нам надо перебрать ну грубо говоря перебрать э, адреса делаем мы вот так вот пока п не равно то есть это будет список который будет себе там содержать нужную информацию поэтому сейчас или сейчас или после просмотра этого всего, просто берите и читайте информацию, если вам нужно. Ну, то есть, документацию какую-то. Моя задача показать вам, что простой веб-сервер создать не так уж и сложно. Простой, простейший. Который можно запустить на Ардуине, а потом клепать какое-то простейшее приложение под Android, которое просто будет там <coughs> по ссылкам ходить. И ваша Arduino, сервер на Arduino, будет вам возвращать какую-то информацию о каких-то датчиках, может быть, или еще что-нибудь. Так, дальше вот здесь что нам надо? Это мы бегаем по списку и здесь. Так, давайте этот сокет тоже вот сюда переведем. И здесь, если, давайте сокет равно. И вот здесь вызываем ту функцию о которой я писал да, сокет, so системную функцию ну вот же она есть есть, правильно, что такое ладно, так и сюда мы передаем э, наши вот эти вот э, заполненные параметры p сок э, type и p а и протокол так запитаем есть и если сокет равно минус единица то продолжаем дальше ну то есть перебираем выбираем из этого всего списка который нам вернет вот эта вот функция заполнит список мы выбираем нужный правильный сокет Uh, который uh, соответствует всем этим параметрам Так, дальше Если, если все же uh, Не минус 1 Значит мы нашли тот нужный нам сокет То нам нужно сделать вот так вот. Set uh, Set, по-моему сок Set, сок opt ну, установить опции Вот я дописал тут Зачем это нужна функция Дело в том, что Иногда, иногда можно столкнуться с тем Что Вы закрыли сервер и опять сразу же запускаете Или Перезапускаете сервер Ну, к примеру, у вас есть такая возможность При его запуске С командной строки там указать, что Что перезапустить Через 5 минут, например так вот, можно получить при повторном запуске следующую ошибку. Ну, даже не то, что следующую, а ошибку о том, что данный сокет уже используется. Дело в том, что он еще может висеть в ядре системы занятым. Поэтому, чтобы такого не было, мы вызываем вот такую функцию и говорим, что этот сокет может быть переиспользован. То есть, теоретически, если кто-то сейчас... Второй, то есть мы запустим и сразу же мы опять запустим вторую программу такую же то теоретически он может быть переиспользованы ну короче то есть это не обязательно вот это не обязательно и вот здесь ее нет да там клиенте но но э, но вы можете с этим столкнуться и мне нужно было об этом сказать так вот если все хорошо эта функция отработала так она хоть собирается кстати о, не собирается. А, ну да. Так. А, так, теперь что нам надо дальше? Дальше нам надо... Давайте смотрим по схеме. Сокет есть бинт. Бинт. Что такое бинт? Так вот, сокет, да, по, по поводу функции сокет. Эта функция... Мы уже поняли, она результатом вызова этой функции, а результатом некое, некое число есть. Так вот, результатом системного вызова сокета состоит номер дескриптора. То есть это целое уникальное число, идентифицирующий, идентифицирующий сокет этот дескриптор должен быть использован то есть вот этот номер который здесь хранится для идентификации сокета во всех следующих системных вызов таких как bind send, write и все такое так вот после сокета нам нужно вызвать функцию bind что такое функция bind дело в том что вот здесь создается сокет Сюда возвращается дискрипта. Так вот, вновь созданный сокет не имеет назначенных локальных, ну, назначенных локальных адресов или номеров портов. На стороне клиента программам пользователя, то есть не обязательно вызывать функцию bind. Это не обязательно. А вот на сервере нужно обязательно это делать серверные процессы должны указать порт, с которым они работают, поскольку этот порт используется для обращения к соответствующей службе. Соответственно, это означает, что сервер должен привязать, привязать вот этот новый сокет к локальному адресу и порту. И эта привязка делается с помощью системного вызова, то есть с помощью вызова системной функции bind. И вот здесь мы сразу сделаем и и и передадим сюда этот дискриптор наш дальше p а и адрес дальше p вот так вот и и длину вот она да и если это все равно минус 1 значит системный вызов отработал как-то неправильно и, и и и нам надо закрыть сокет закрыть сокет ну и продолжить продолжить вот этот вот цикл потому что здесь у нас все-таки заполнено какая-то структура вот этот серв info ну то есть список и значит не получилось значит идем дальше Ну можете у себя по так что нам надо сделать дальше нам надо сделать дальше э, освободить все как бы хорошо ну и мы освобождаем эту структуру потом потом потом если наш вот этот указатель равен нулю то есть мы прошлись по всему списку где он у нас вот по всему списку прошлись в результате дошли до нул и и и на нуле остановились то есть значит мы не нашли нужного нам сокета значит вот здесь мы напишем так давайте это скопируем значит значит минус 3 вернем это не надо это не надо. Вот здесь напишем сервер файлет to find адрес. Или давайте вот так вот файлет find адрес пойдет. Дальше, что нам надо сделать дальше? Бинт, бинт, после бинт. Бинт, судя по вот этой табличке, вызывается функция listen. Что такое listen? То есть, бинт в бинт, мы привязали этот сокет к номеру порту, ну, короче, сделали привязку. Дальше. Системный вызов функции listen. Давайте я его напишу и сейчас вкратце скажу. Так, дальше, если listen сокет socket так socket а блин тут надо максимальное количество connection давайте вот так define max и пусть это будет у нас тысяч может и 10 тысяч а может и 100 тысяч Короче, максимальное число соединений. Так вот, если равно минус 1, то значит опять, опять что-то не так. И мы вернем return минус 4. И тут напишем там э, error листа. Иначе мы возвращаем наш дескриптор то есть мы все это прошли все проверки значит если сюда дошли значит все хорошо так вот системный, функ... ä, системный вызов listen дает серверу возможность подготовить сокет вот этот сокет для входящего соединения сокет вот... да забыл сказать ага. у нас блокирующие сокеты блокирующие это означает что ä, при попытке ну то есть будет ä, программа остановится на одной функции и будет ждать входящего соединения вот то есть есть не блокирующие сокеты то там у нас такой бесконечный цикл и мы каждый раз проверяем состояние а в блокирующих сокетах просто вызов системной функции ну одной системной функции которая ожидает соединения вот на этом этапе все остановится и продолжится тогда когда хоть какое то соединение поступит так вот, сокет переключается в пассивный режим и готов после этого принимать соединения. То есть функция Listen подготавливает сокет для входящих соединений. Ну и кроме того, операционная система информируется о том, что экземпляр протокола должен упорядочивать входящие запросы в очереди. Потому что может быть 2, 3, 4, 5 соединений, грубо говоря, там за... За одну секунду так вот это все становится в очередь и и и и и и и, короче все ждут пока сервер не обработает не обработает так эта функция у нас была которая создает сокет ого блин почти полчаса пишем ну ну наберитесь терпение наберитесь терпения не так уж и много осталось Дальше Так, теперь что нам надо сделать Вот здесь функция main, да, наша самая главная функция Так, давайте uh, Int Socket uh, Descriptor, что ли, вот так вот uh, Объявим переменную Или пусть сокет, да, будет Теперь uh, <coughs> Что нам надо еще Ну, сейчас вызовем функцию создания сокета так ладно тянуть не будем тянуть не будем сок равно равно create socket сюда мы передаем порт сервер порт Передали. дальше если если сок меньше нуля значит какая то ошибка и завершим нашу программу вот так вот вот так вот и и чем мы напишем error create socket. вот так создали сокет ну ну ну давайте э, тут об этом и напишем но это будет просто printf это не ошибка сервер create дальше что нам надо сделать дальше а вот дальше нам надо запустить вот такой цикл бесконечный, в котором мы будем ожидать наше соединение и теперь для соединения нам надо описать структуру ну, объект вот такого типа сок адр адр и это клиент будет клиент клиент аддр и аналогично нам надо uh, int клиент description и что нам еще надо ну, сделаем так, клиент, клиент, клиент, ладно, пока не будем. Смотрите, когда зайдет новое соединение, информация о его адресе будет храниться вот здесь, в этом объекте. Идентификатор сокета будет храниться здесь. Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно вызвать вот такую функцию, давайте, клиент-дескриптор, равно, акцепт. Что такое акцепт? Как раз по нашей схеме следует, да, сокет, бинт, listen и акцепт. Вот как раз на вызове этой функции система, ну, выполнение программы и останавливается. Останавливается. Потому что ждут совходящее соединение. Вот мы первым параметром передаем сокет наш. То есть э -э нашего сервера созданного. Дальше. Что нам надо передать дальше? Нам надо передать э -э объект для заполнения. Передаем вот этот вот объект. Вот этот вот объект. Возьмем у него адрес. Так. И что он? Он с... Он принимает, ладно, я понял, я понял сразу сок адр звездочка. Ну, я это я так писал, а вы как хотите, можете, вы можете по-другому. Так, и здесь нам размер. Размер, размер надо передать. Значит, пишем size of и клиент адрес. Вот так. Вот так собирается, собирается. Это хорошо. Дальше, смотрите. Вот здесь будет остановлена программа. И здесь будет ожидаться входящее соединение. Как только входящее соединение произойдет, вот сюда запишется идентификатор ну клиента, что ли. Сокета клиента. То есть как только поступает запрос соединения, адрес запрашивающего клиента сохраняется вот, вот этой, в объекте вот этого вот типа. То есть адрес сохраняется. Так, если у нас вызов ⁇ акцепт ⁇ успешно завершается, то он возвращает идентификатор, идентификатор клиента. Если же по каким-то причинам он завершился неуспешно, то он возвратит, возвратит, по-моему, минус 1. И здесь мы сразу напишем, что ошибка, error, вот так вот. Дальше, теперь смотрите, вот у нас уже... Входящее соединение уже ожидается. Что нам надо сделать? Что сделать нам дальше? Можно. Можно просто вывести, вывести. Ну, IP, откуда пришло соединение. Давайте я сейчас сделаю. Сейчас я напишу, поставлю на паузу, и. Так, вот я написал. Написал что я написал, но ну, есть такая функция не почитайте. уже не буду распыляться, уже полчаса пишется хотелось бы веб-сервер создать за час это моя функция, которую я написал я просто привожу, проверяю семейство адресов и если это и net, то я делаю привожу к одному типу объекта, если же это другой тип, то к другому типу объекта, ну короче об этом разберетесь, если нужно. Если не нужно, вот так вот можно и оставить. И то это нужно для того, чтобы просто вывести IP-адрес клиента, который подключился. Для этого он буфер я выделяю и, и, и вот здесь потом вывожу. Ну, смотрите, можно на самом деле уже попробовать, попробовать. Фу, запустить. Запустить. Ну, давайте... Давайте попробуем. Так, так, так, так, так. Давайте сначала запустим. Запускаю. О, failed to find адрес. Error create socket. Ага. Failed to find адрес. Какая-то уже произошла ошибка. Так, сейчас я тогда найду ее и продолжим. Нашел, нашел Вот здесь э, ошибка была э, Если вот эти все проверки Мы прошли То у нас опять начинается новая итерация Здесь надо было сделать вот так вот, Return, ну break Завершить цикл Потому что в случае если э, Равно минус 1 мы переходим на следующую итерацию Тут вообще завершаем работу Тут если не получилось сбиндить То мы закрываем этот сокет На следующую итерацию А так получается у меня все прошло все хорошо, и опять на новую итерацию, до тех пор, пока то есть гарантированно он у меня доходило до нуля, короче, пробуем еще раз я, я правда не, о, сервер был создан, теперь смотрите теперь смотрите что что надо сделать так, сейчас для этого надо, ну, нам localhost на хосте, на этом порте даже вот, вот, вот так так давайте я вот здесь сразу напишу напишу комментарий то есть это это будет понятное дело на э, github в репозитории так нам надо вот такой адрес http э, localhost и порт 8000 то есть это не только с браузера можно, это, конечно же, может и любое ваше устройство. Клиент, который будет э, соединяться только вместо локального хоста, вам нужен внешний IP. Я думаю, вы это понимаете. Но мы внутри тестируем. Берем браузер. Запустили. Что мы получили? Сайт cannot be reached. Хорошо. Открываем. Error accept. Соединение произошло, но получили опять ошибку. Да елки-палки, что ж такое? Uh -uh. Где у нас Error Ага uh -huh. Соединение пришло Только uh, Только Только Так я походу Вот здесь что то пропустил Это я привел Адрес заполнять А дальше а ну ка Ой-ой-ой, это указатель передается. А я сайзов какой-то. Погодьте, погодьте. А чё ему. Сок Я понял. Я понял мою ошибку. Сок э, S size. Вот так вот. Будет равно. Вот так вот. А сюда возьмем и с. Size. Так, так, также вот здесь, здесь он э, получает указатель, адресленд, вот он, адресленд. Запустим еще раз и еще раз наш локалхост. О, год connection, наш сервер зарегистрировал два соединения. Как видите, браузер тупит, что он тупит, он ждет ответа от сервера, потому что в данном случае когда мы с браузера ну, пытаемся соединиться, то браузер автоматически шлет HTTP GET запрос. И, то есть там приходит строка, в которой есть слово GET, и поэтому GET наш сервер должен что-то ответить. Ну, как минимум, он должен обратно отдать какой-то текст или HTML страницу, ну, что-то такое. Сервер наш ничего не отвечает, поэтому, как мы видим, браузер ждет, ждет, ждет, ждет, ну, он скоро, ему надоест ждать и... Ну, потому что в любом случае здесь какой-то тайм-аут есть Ну, два get-запроса пришло Я завершаю свой сервер Как вы видите, я завершил соединение Соединение оборвалось И, и, и, и ничего не произошло Ну, как минимум у нас уже есть Соединение Соединение Вот здесь по-хорошему нам нужно прочитать это соединение так как это будет http то давайте вот быстро наклепаем такую такую функцию которая будет у нас разбирать http так давайте вот так вот вводит и http request в которую мы передадим просто идентификатор сокета вот этого клиента дальше дальше Будет такая функция void parse, http request. Здесь мы будем парсить. Парсить строку const.char Потому что все приходит в строке. Ну и для этого я еще заведу это так, чтобы вы просто понимали. Я заведу такую штуку, как typedev. Перечисление. В этом перечислении, ну, я сейчас его напишу и потом вам покажу. Так, смотрите. Вот типы HTTP запросов. Ну, методов. Connect, Delete, Get, Hit, Options. Там, да sort. Короче, мы будем только Get обрабатывать, парсить. И все. Все остальное, я думаю, по аналогии можно сделать. Залезь в описание HTTP этих запросов и все все можно сделать короче дальше я сделал структуру в которой непосредственно будет тело сообщения и тип да это в данном случае будет get и вот такая функция сюда мы передадим э, идентификатор сокета а вот здесь уже непосредственно будем передавать строку которую мы прочитали сообщение и вот это будет у нас заполняться объект вот этого типа будет заполняться дальше что еще надо еще надо отправить сообщение обратно э, клиенту. Это будет send. Send.message. Мы тут будем отправлять int. Это идентификатор, по-моему. Э, ну да, для send что же надо? И char. Это непосредственно сообщение. И сделаем еще вот такую штуку. Send. 404. Я думаю, многие сталкивались с таким числом 404. Тут не 404, но... Так, теперь по-быстрому, по-быстрому сделать реализацию. Вот так вот. Вначале говорю медленно, а под конец начинаю ускоряться, потому что вижу, что уже много времени. Ну, -мо, моё блин, даже если за полтора часа справимся, то это будет круто. Веб-сервер за полтора часа. Ну, конечно, лучше бы звучало веб-сервер за час. Вот. Или http-сервер. Ну, как это такое громкое название надо. AP str message. AP -header. Так pstr так дальше когда мы получаем наш запрос что нам надо сделать короче я наверное сейчас буду писать ставить на паузу писать а потом вам показывать так сделал ну вначале медленно наверно рассказывал из-за того что немного знакомился с соки там и все такое объяснял Смотрите, что я сделал. То есть это простейший уже у нас веб-сервер. Поэтому, наверное, видео и будет называться веб-сервер за час. http-сервер за час. Если кто дошел до этого момента, то не обижайтесь за название. Короче, http-реквест. Что такое? Я сюда передаю идентификатор клиента. Я его обрабатываю и закрываю соединение. Смотрите. Сюда приходит номер сокета. Здесь там буфер-сайз. Максимум я могу прочитать за один раз 65, ну 64, 64 килобайта Это буфер, куда я э, буду читать И вот, смотрите, есть функция рэков Это функция рэков Читает с сокета А сокет уже, э, мы знаем, что уже пришло соединение Читает ну, то, что он прислал То есть это поток байт На низком уровне, вот на, ну, на этом уровне Все работает вот так вот. То есть пересылается поток байт строка или просто набор чаров или просто набор от байтовых ну это все поток байт я читаю в этот буфер дальше я смотрю если я прочитал больше чем 0 больше равно 0 наверное меньше равно нуля вот так хотя нет 0 это тоже там ну не, не значит что ошибка если меньше нуля то ошибка короче я прочитал это сообщение напечатал его на экран и распарчивал что я делаю вот здесь я здесь просто в самом простейшем случае определяю, это запрос get или не get то есть http брау... ой, блин, веб-браузер когда мы вот здесь переходим ну, на... по какому-то сайту какая-то ссылкой нажимаем да, то он делает get запросы то есть он а, а, на сервер шлет get запрос как он выглядит этот get запрос Uh, ну в моем случае вот здесь вот, ну, в текстовом файлике сохранил. В моем случае этот запрос выглядит вот так вот. Uh, вот uh, будет get, uh, uh, вот такой вот структура запроса. То есть это одна строка, вот это все одна строка. То есть slash n slash r или slash r slash n короче. Вот здесь это все одна строка. И вот в этой строке самое главное вот get. После get Идет слэш, пробел, слэш. И вот здесь между слэш и версией э, протокола непосредственно тело запроса. <coughs> ну, смотрите. Давайте запустим и посмотрим, что получилось. Что получилось? Что получилось? Где наш браузер? Запускаем. И что мы видим? Веб-сервер нам ответил. Давайте терминал откроем. Вот я получил два get-запроса. Вот. Раз get. И второй get-запрос э, запросил какую-то иконку. Я так понимаю, эту иконку куда-то, наверное, он хотел сюда отобразить, что ли, или сюда куда-то. Ну, хрен его знает. Надо по посмотреть, э, что подразумевает вот такой вот запрос. Fall in icon. Я так понимаю, это стандартная, стандартная тема. Так вот, вот наш запрос. Get. Давайте, как будто бы мы хотим перейти по in dex. html или в этих get запросах может быть я даже не знаю давайте что-нибудь вот такое get какой-нибудь там скрипт пол сам сам короче вот так и что мы видим вот наш запрос как мы видите get ну это экранирующие символы, вот этот, all, sums, ну короче, тело запроса непосредственно вот, вот, метод get, потом пробел слэш, в конце пробел э, тела, ой, версия протокола, а вот здесь само тело запроса. индекс.html. запускаем, вот оно, видите, то есть нам самое главное ориентироваться по этому. Теперь давайте, давайте я, наверное, остановлю и потом запущу еще раз. Контроль C. Прервал программу. Теперь смотрите. Где тут. А, вот я распарсил. Что я делаю? Я читаю эту строку. Дальше читаю с помощью сканефа она читает до пробела. Короче, продыбажитесь. Вот здесь я понимаю, если это get, то... То-то-то, uh, читаю Так, давайте еще раз Ой-ой-ой, как так? А почему error? Вот это я не догоняю Я как бы вот это вот, вот, это вот сделал Может этот uh, держит Соединение елки палки ну как же так Ну вот же reuse А, подождите-ка подождите-ка что у нас тут в ES? 0 какой сокет? сокет 3 а, все создалось, ладно а, запускаем а теперь смотрите ap-header, в ap-header я как раз в патч прочитаю вот это тело запроса то, которое вот, вот здесь вот тело запроса, индекс html, ну вот здесь сейчас ослышу что я делаю дальше? Что я делаю дальше? Дальше, как вы видите, что-то здесь рисуется. Экстернал – это внешняя ссылка. Если мы клацнем, мы перейдем на мой блог, ну типа на список видеороликов по темам. Если же нет, вот, к примеру, интернал. Я клацаю. То, то, то, то. Давайте посмотрим, что в консоли. В консоли было вот интернал короче, что это такое, где оно, где оно, вот смотрите, вот я делаю, делаю, делаю, делаю, я получаю, еще раз, запрос, дальше, паршу его, распарсил, если это get, то я делаю send message, send message, что я делаю, я формирую, тупо, вот беру строку, формирую ответ, первым делом, чтобы, браузер знал что все хорошо первой строкой и дальше 2 enter, slash n, slash n, нужно отправить вот это http там версия и 200 это означает что окей okay. если вы отправите что то другое, ваша страничка не отобразится а дальше я просто отправляю html страничку можно просто текст отправить а в этой html страничке я просто просто напросто формирую вот как будто бы это Arduino, и там как будто бы какой-то сенсор, и еще сенсор. И дальше ссылку. Первая ссылка внешняя, вы видите, здесь ссылка непосредственно, куда-то там. А вторая ссылка внутренняя, в которой просто internal. Вот так вот, если внешняя ссылка, наш сервер ее не обрабатывает. Мы кликаем, и сразу get запрос уходит вот по этому адресу. Вот уходит get запрос, тело запроса будет вот такое. Я думаю, вы уже начинаете понимать, те, кто еще не понимал. Если же ссылка внутренняя, то уходит к нам get-запрос и в теле запроса, в теле сообщения, вот оно, видите, get, вот будет internal. Мы можем прочитать это internal и в зависимости от того, что в теле запроса, мы ну, то будем делать. То есть, что пользователь хочет, то мы и делаем. Соответственно, этих запросов HTTP много. Есть GET, есть POST, есть PUT, есть TRACE, и т.д. и, и т.п. В GET тоже можно что угодно писать. да, там Формировать свои запросы чуть ли не там этим. JSON какие-то там... Ну, не знаю, короче, что хотите, то и делайте. Я думаю, идею вы поняли. Сейчас еще раз. Вот, вот, вот, вот. Когда вы парсите, вот здесь вы можете... Если узнали, что это get, дальше вы можете прочитать тело, вот этот э, путь, а дальше в зависимости от этого пути internal это или это, если, к примеру, индекс HTML, что вы можете сделать? Вы можете вот здесь узнать, что если это индекс HTML, то send message сделать какой? Открыть файлик, который локально у вас лежит индекс HTML, открыть его, прочитать и отправить. Понимаете? Я думаю, понимаете. Если это там контент HTML или HTML какой-то, точно так же вы можете это все распарсить, посмотреть путь и открыть нужный файл, который может у вас локально храниться, и отправить его. То есть это уже такое. Так вот, давайте попробуем теперь отправить не, не 200, а давайте, давайте вот такое сообщение. Вот, send404. Это означает, что, ну, запрашиваемая там страница не найдена или что-то еще, или ошибка, по-моему, я не помню, чтобы не врать, чтобы не врать. Давайте сделаем вот так вот, проверим. Так, сервер остановим. Остановился ты или не остановился? Да, вот. Вот так вот и запустим. стартанул, опа, опа, опа а кто это, кто это шлет мне, интернал а, это вот этот браузер еще раз, чик интернал, ну вот смотрите http error 404 <coughs> почему, потому что я ему отправляю вот такой код код возврата, то есть там кода возврата немало поэтому поэтому об этом можно почитать и давайте последний эксперимент Send message, мы все-таки вот 404 еще втулим. Придет ли вот это остальное сообщение или нет? Давайте проэкспериментируем. Failит опять. Да что ж такое? Я что, юза был сделал? Вот это, вот это, кстати, интересно. Наверное, вот это держит. Наверное. Странно, странно, странно. Сокет а где у нас? Закрыли сокет дальше. Сокет равно 3. Вот сейчас запустилось. Нет, не запустилось. Дебак. Еще раз. Так, сокет равно 3. А что закрываем? А, нельзя прибиндить. А нельзя прибиндить, потому что, скорее всего, кто-то держит. А кто держит? Ведь, ведь я же. Давайте это удалим. Вот так вот сделаем. Или давайте Еще раз Странное поведение Не должно было быть Да, наверное, все-таки э, Этот хром Поддерживал Так Смотрите-ка Смотрите-ка Я отправил 404 404 Но сообщение пришло Так, а ну-ка еще раз Да, да. Ну, окей, наверное, надо не слать. Наверное, не надо слать. Окей, наверное, давайте еще раз. Вот так вот. Так, проверим теорию о том, что Chrome держит соединение. Нет, не держит. Очень и очень странно. Надо будет поколупать. Хотя вряд ли я буду колупать, времени нету. Но вы поколупайте почему я вам может быть вот здесь что-то что-то упустил возможно возможно что-то в параметрах завтыкал ну еще раз вы представляете что происходит а так, ладно, последняя попытка, если не получается, то, то и фиг с ним. Поэтому, поэтому, что, на этом все. Спасибо за внимание, подписываемся. То есть, в целом, вот уже есть готовый HTTP сервер или веб-сервер в самом простом виде. А здесь не использовались ни потоки, ни Linux, точнее Unix такие штуки, как Fork. Есть такая штука, как Fork, которая может запустить, скажем, скажем, скажем, вот эту вещь ну, в отдельном процессе. Ну, точнее, не, не конкретно вот эту функцию в отдельном процессе, а этот процесс в отдельном процессе. Ну, такой аналог потоков. Так вот, здесь потоков нет. Здесь максимально-максимально кроссплатформенно. За исключением того, что нужно будет изменить, если у вас Windows. Вот здесь WinSock. Ну и в Windows, насколько я помню, обязательно перед тем, как создавать сокеты, нужно что-то проинициализировать, вызвать какую-то функцию глобальную инициализации сокета. Что-то такое. Точно не помню. И все. В целом больше отличий нету, Что там набор функций одинаковый. По типу там сокет, бинт и так далее listen и что тут поэтому всем спасибо за внимание надеюсь эта информация была полезная надеюсь вы досмотрели до конца и надеюсь у меня сейчас запустится у меня запустилась и вы уже можете писать свои веб-сервера если у меня будет время если у меня все получится то я создам подобное? Ну, конечно же, все будет зависеть от ваших комментариев и лайков. Так вот, я создам подобное, но уже HTTPS. Давайте посмотрим, что будет, если HTTPS придет. HTTPS. Вот так. Чем мы видели? Реквест полностью зашифрован. То есть то, что мы прочитали с сокета, оно зашифровано. Это черти что? Соответственно, это защищенное соединение. С защищенным соединением надо работать чуть-чуть по-другому. Вот. Если вам подобное видео понравилось, и вы хотите дальше подобных таких видео, то пишите, лайкайте, и по мере своего времени я буду создавать что-то подобное. На этом все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока.